Развивающий канал для любимых малышей. Веселые малявки. Цыпленок цыпа цыпа. Петя сети. Здравствуйте, ребята! Привет всем с хвостиком. Бум. Мышка Шуша и сова Савунья будем сейчас делать аппликацию из цветной бумаги. И это будет цыпленок цыпа цыпа. Эта цыпленок состоит из двух кружочков. Клюв сделан из двух треугольников. Ножки цыпленка тоже сделаны из треугольников. А глазик мы нарисуем Какого цвета наш будет цыпленок? Давай цыпленка сделаем из желтой бумаги. А, а ножки и клюв пусть будут оранжевыми. И о чем же мы будем рисовать кружочки? у у меня есть карандаш и великан. Сейчас его принесу. Ой, какой большой! Давай же быстрее рисовать. Нарисуем два круга. Один большой и это будет туловище цыпленка, а другой круг поменьше это будет голова. Теперь нам нужно их вырисать! «Бегу-бегу за ножницами!» Нарисуем треугольники для клювы ножек. Один, два, три, четыре. Берем ножницы и снова вырезаем. треугольник третий треугольник четвертый треугольник, а теперь все это нужно приклеить. Берем клей. Берем крышечку И наливаем туда немножко клея Берем кисточку И все приклеиваем А на что мы будем клеить? О, у нас же есть лист белой бумаги Замечательно, Шуша То, что нам нужно Берем первый круг Наносим клей Прижми разгладь кружок Наносим клей на второй кружок И приклеиваем Поклашиваем, раскрашиваем А теперь берем два треугольника И приклеиваем ножки Замечательно, а ножки теперь у цыпленка. Топ-топ-топ, буду топать. Берем другие треугольника и приклеиваем. Теперь у цыпленка есть клювик, и он может разговаривать. А теперь цыпленку нарисуем глазик. А чтобы ему было весело, мы нарисуем ему бабочку. Как у нас веселый получился. Ребята, одна маленькая девочка приходила к нам в гости И сделала цыпленка из бумаги Я сейчас принесу его Вот он И он у нее получился по-своему красивый Ребята, попробуйте и выделать цыпленку у вас все получится. Ждем фотографии ваших цыплят на нашу электронную почту. А потом мы обязательно покажем ваше творение в одном из наших видео. До новых, новых встреч!